Представляем вашему вниманию видеокурс свечные информации» в трейдинге, в комплекте которого вы можете приобрести готовый торговый робот для автоматизации вашей торговли. Что вы получаете при заказе видеокурса и торгового робота? Видеокурс включает 25 уроков, в которых рассмотрены разворотные свечные информации для внутридневной торговли. Это формация двойная вершина, формация ложный пробой и формация ретеста, в том числе ретест богатого. Вы также можете заказать готового торгового робота и автоматизировать свою торговлю. Вы можете одновременно отслеживать уже не один, не два, а столько инструментов, сколько вам необходимо. Торговый робот позволит снять эмоции и сделает вашу торговлю более стабильной и давайте рассмотрим настройки и пример работы торгового робота который предназначен для терминала крик для самого популярного терминала в россии удобное меню для изменений настроек робота онлайн и гибкость при изменении параметров позволит вам подстроить робота под любую текущую рыночную ситуацию задавая важные ключевые уровни для торговли вы можете каждый из четырех сигналов по формациям настроить под рыночную ситуацию. Есть возможность как автоматического покрытия позиций перед клирингом, так и настройка многоуровневых профитов и стопов. Есть возможность использовать все четыре сигнала или отключать их по мере необходимости. И робот позволяет работать в двух режимах. В боевом режиме, когда робот самостоятельно отслеживает и отрабатывает формации. И в демо режиме, когда робот только дает сигнал о наличии той или иной формации, а вы самостоятельно выбираете точку входа, выставляете стопы и профиты. Хотя все это может делать робот автоматически. Теперь давайте запустим робота и посмотрим, как он работает в демо и в боевом режиме. Подробная инструкция, как все сделать, Настроить и запустить, все содержится в видеокурсе, который прилагается и который вы можете заказать вместе с торговым роботом. Вы видите рынок подошел к уровню, который у нас обозначен как ключевой, и возник сигнал ретест уровня. Робот запущен сейчас в демо режиме, поэтому входа в позицию не происходит. Происходит сигнализация о том, что возник ретест. В данный случай используется при ручном виде трейдинга. В этом случае вы можете самостоятельно принять решение в какой точке войти при появлении сигнала при помощи или лимиток или по рынку и выставить стоп и профит исходя из своих видений рынка, также с учетом тех рекомендаций и замечаний, которые были изложены в видеокурсе. Теперь давайте запустим данного робота в боевом режиме. Посмотрим что он сделает. Отключаем демо режим. Сохраняем параметры и запускаем робота в боевом режиме. Вы видите, в этом случае робот входит в позицию, выставляет стоп за границу зоны и выставляет три уровня профита. Все вы их видите на графике. Теперь робот будет отслеживать данную формацию. В случае срабатывания профитов. он корректирует размер стопа и при закрытии позиции информация о том, что сигнал был пропадет. После того, как робот вошел в позицию и отработал данный уровень, то он уже на этом уровне сигнал двойную вершину в следующий раз отрабатывать ним. Уровень уже отработал свое, и мы возьмем либо профит, либо в случае неудачи сработает стоп. Опять же, ваши убытки в этом случае будут строго контролироваться. Более подробно узнать содержание курса свечные информации в трейдинге, вы можете на страницах нашего сайта kbrobots.ru зайдите в раздел курсы свечные информации и вы можете ознакомиться с подробным содержанием курса по свечной информации. Данный курс состоит из 25 уроков и включает первую теоретическую и вторую практическую часть по работе с торговым роботом. Спасибо всем за внимание. Если остались вопросы, задайте нам на почту kbrobots.com собака caberobots.ru Мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы, возникающие по теме трейдинга.